Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Меркула Федор Николаевич, ветеринарный врач. Многие из вас задают мне вопросы о консервированных кормах. Для кошек, для собак, ну для животных, для домашних питомцев, для ваших любимцев. Ничего плохого я в этом не вижу. Есть консервированные корма в пакетиках, есть консервированные корма в баночках, есть консервированные корма в разных упаковках. Я имею ввиду вот именно консервы такие, а не сухой корм. О вот. а сухом корме это отдельный разговор, консервы, это вот сейчас мы об этом поговорим, коротко, чтобы у вас не было вопросов, я постараюсь ответить. Корм сбалансирован по витаминно-минеральному составу, корм сбалансирован по белку, корм сбалансирован по всем питательным веществам, поэтому многие животные его очень охотно поедают. Он такой калорийный, он такой правильный, хороший, скажем так. Вот. Но лучше брать корм такой средней ценовой политики, не более качественный. А если дороже, то это, конечно, еще и лучше. В чем преимущество этого кормления? Простота, доступность кормления. Открыл баночку, дал норму. И еще не менее важно, давайте столько, сколько написано в инструкции. Ни в коем случае нельзя перегармливать и ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы корм оставался в чашке у животного. 40 граммов дали утром, допустим, я образно говорю, 40 граммов дали вечером. Все, этого хватает, потому что не напрасно это пишут, потому что он рассчитан по энергии, по джоулям, по калориям и по всем питательным веществам. Что животному на жизнь, деятельность его животного, этого корма хватает. Ну, сказал бы о вкусе, если бы попробовал, я его не пробовал, но если животные повидают его с удовольствием, если они живы, здоровы и, и развиты, и хорошая шерсть, э, близкучая, гладкая, и никаких отклонений нет, значит все нормально, значит э, кормите и кормите. Если у вас другой тип кормления, пожалуйста, другой тип кормления сбалансировано по витаминам и минералам. Вот такой вот ответ на э, эти консервы. Всего хорошего, до свидания, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будут вопросы, задавайте, все, что непонятно, все, что в моих силах, все, что я знаю, отвечу.